свою клоу, которую мне подарили на шоу Роблоксер шоу. Стой! Гляньте, какой кексик маленький. Давай сюда тоже сложим. Еще одна есть. Не потерять только. Пожалуйста. У нас Николай такой всегда все теряет. Так, и золотой. Такой же, как шарик. Открываем. Такие тяжело открываются. У оригинала все наоборот. Кстати, бумажки снимаются тяжело, а шарики открываются легко. Ну, тогда видео с тракушками. Короче, Рыбаем. шарики открывались тоже так тяжело. Колы не надо. Короче, его потом открыли. Давайте розовые откроем. Смотрите, какая вот одёжка, зеленая кофточка и розовые шторки такие красивые, как у нас странно. Это Новый год и лето. Мне вообще ничего не понятно. Лето у нас было здесь. Поэтому сюда... Короче... Клай, стоп, давай. Сейчас откроем мой папа. Первый шарик. Легко открылся. Тут у нас подсказка. Так, у нас лупы нет, значит мы потом посмотрим. Такая девочка тут нарисована. Это. Не помню, как. Мини-кити, Мини не помню. Короче, как. -то. Это точно кошка. Вот этот у нас не открыт. Ну, так. Вот так надо вот тут там, где линия вот так. Ой, видите, тут вот такие маленькие, туфельки синенькие, красивые очень. Так я их вот сюда. Николай, так понравились вот эти все шарики, так что он стал с ними постоянно играть теперь. Теперь мы продолжаем с команду си. Или, кажется, я его открывал? Я его открывала, тут кексик. Классно, вот так еще раз открыть. Прям золотой шарик. Последний остался нам этот шарик. Открыть. Леонид, это не знаю, ракетка, какая оригинала. Прям очень. Ну, хотя это подделка это ракетка. Николай, давай это, шарики пока что все пособирай как надо. Сейчас я ему помогу, то он все одежду перемешает. Вот. Открывать наших куколок. Вот смотрите. Маленький-маленький большой. И напишите в комментариях, на что напоминаются эти все кружочки. Что за, это за форма такая? Так, а мы начинаем с золотого шарика маленького. Так. Ух ты. Ух Какая маленькая цепочка на шарик. И вот такая сумочка в виде банана. Такая же, как оригинальная. Такая. Ну, у малышки вот этой, у которой... Это поп. Не помню как. Попс. Искаплем вот буты... Ну, и сумочка, а не бутылка. Хотела сказать бутылочка. Короче, вообще классно. Сейчас откроем шарик. Итак, начинаем с разового шарика. Складываем. Ленчи! Они пытались сделать такую же малышку, как из Underwraps. Я Малышка, Бэби-гончица. Нет, это Малыши. другая малышка. Не помню. Мне Малыши. кажется, баби-гончица. Ну вообще прям копия полная тут. Ее две же колочки такие, и, тоже и, красные. Давай. Милаха. Короче, я запомнила. Ложим ее туда. Закрываем. И, и я. Ну, я... Короче, Это моя... Короче, шарик. Готов. И самый большой теперь. Открываем. Раз, два, три. Все разлетается. Класс. Так, и, короче, вот наша куколка такая без головы. Сейчас я ей голову одену. Вон покажи. Ну, вообще голова не открывается. Одевается. Мне попалась. Я ее одела голову, прикрепила. Обула, и вот такая куколка у нас. Пусть она похожа на Алису. Так вот. Кто знает, напишите. И короче куколка такая красивая. Мне нравится. Правда ее губа вот ну, нарисовали тут. Мимо промазала себе. Вот тут помада, а вот тут губы аж как красивая глазки так прорисованные мне вообще всех поделках глазки так сильно прорисованы тут и малышка тоже очень милая ну а так всем пока пока не забывайте подписываться на мой канал нажимать на колокольчик и ставить лайки пока